Здравствуйте, я Роман Форман, и сегодня я хочу поделиться с вами кое-чем важным и интересным. За последние 10 лет я общался со многими сетевиками, консультировал несколько сетевых компаний, десятки топ-лидеров, сотни дистрибьюторов. И этот огромный опыт общения и работы привел меня к пониманию того, что в основном сетевики, мы с вами, наши коллеги, сталкиваются с двумя главными трудностями. Первое заключается в том, что у некоторых из них либо на старте, либо после какого-то времени в бизнесе появляется ощущение, что они упираются в какую-то стену. Они много работают, тратят много времени на рекрутинг, тратят много времени на спонсорство, на проведение мероприятий. Очень много тратят энергии, а результата нет. Доход не растет, структура не растет. Знакомо? Я вас понимаю. А на самом деле, у меня есть хорошая новость. Эту проблему испытывают 99% сетевиков. И более того, хорошая новость в том, что это совершенно нормально. Это обычный этап роста вашего бизнеса, и вы в состоянии успешно его пройти. В менеджменте то, о чем я сейчас говорю, называется пределом управляемости. Это означает, что ваш бизнес и вы с ним подошли к той черте на которой нужно переосмыслять то, что вы делали раньше и подниматься на новое качество, на новое качество бизнеса. Ну и совершенно точно вам могу сказать, что этот переход довольно прост, если знать, как его делать. Мы можем дать вам технологии, простые решения, простые и доступные действия, которые помогут вам пройти сквозь эту стену и выйти на новый виток в роста вашего бизнеса, на новый виток роста ваших доходов. Вторая трудность, о которой я говорю. Заключается в том, что некоторые сетевики, а может быть многие, иногда ощущают, что деньги буквально валяются под ногами, но они не могут их поднять. Ничего не получается, они либо не понимают, что делать, либо не знают, как правильно это делать. Они видят деньги, но не могут их взять. Это тоже довольно частое явление. Здесь все кроется в том, что действительно, могу вам сказать, что за годы опыта, у меня выработалось стойкое понимание того, что если взять любого из нас, любого из вас, то я могу точно вам сказать, что за ближайшие 5-6 месяцев вы можете взять с рынка как минимум миллион рублей или как минимум удвоить свои доходы, причем вне зависимости на какой вы квалификации и на каком этапе развития. Я это гарантирую, потому что я точно знаю, что предел роста не ограничен. Так вот. Самое интересное заключается в том, что и на это у меня есть хорошая новость. Для того, чтобы удвоить свой доход или заработать миллион рублей, не нужно сверхусилий, достаточно просто понять, как правильно смотреть на бизнес, какие инструменты использовать и как правильно добиваться результата. На все это у меня есть ответы. Я помогу вам правильно посмотреть на проблему, увидеть в ней возможности, я помогу вам найти правильные инструменты и я покажу, как ими пользоваться. Таким образом, в этих двух трудностях не существует ограничений, которые многих сетевиков приводят в отчаяние. На самом деле все в ваших руках. Вы все знаете, вы все умеете и абсолютно точно вы все сможете. Я просто хочу вас пригласить на ближайший вебинар, открытый и доступный, где я вам скажу, что нужно сделать для того, чтобы пройти сквозь свою стену и заработать свой очередной миллион. Приходите на вебинар. Я уверен, у вас получится.